Уважаемый зритель, мы продолжаем У нас сейчас второй урок И этот урок очень легкий, но и важный Легкий и одновременно важный Будем изучать «залика» Как сказать на арабском «тот» Тоже можно перевести как «это», но для далекого расстояния Как бы и газа, который мы прошли на первом уроке, и «залика» Они указывают на что-то, то есть это Но «хаза» для близкого расстояния для вещи для того вещи для, для например вещества которые находятся близко к нам а зелика для вещества которые находятся далеко от нас немножко например стоят две книги у нас на столе первая ближе к нам а вторая немножко далеко когда мы показываем первую книгу говорим хадакитам ха кита но когда мы показываем вторую книгу которая немножко далеко от нас то говорим кита. Вот это разница, но э, оба они переводятся как «это». Что это? это звезда. Показываем звезду на небе, ночью можем увидеть. Кому-то показываем и говорим это звезда. Это мы уже с вами знаем. У вас был гость из Садовской Аравии, например, и вы ему показали мечеть своего города, сказали, Хадя Местрит. Вадалике Бейтун новый для нас, но можно его тоже использовать и сказать, вот этот дом. Здесь ничего сложного аль-хамля нету. Потом Хадя Хайсанун, Вадалике Хаймарун. Это лошадь. Это осел. Или же тот, можно сказать, тот осел. Наверное, почему они далика использовали для осла? Потому что лошадь, она ближе к этому продолжению, чем осел. Поэтому, когда указывали на лошадь, сказали «Хаза хишану», а когда указывали на осла, сказали «Залика Ну, такой очень большой разницы нету. А залика кальбун – это собака – мы спрашиваем какого-то араба, говорим А далика кальбун и указываем на кошку. Конечно же, араб будет удивляться и скажет нам Ля! Далика он, нет, это кошка. Мадалика, что это? Далика Сарирун. Это кровать. Сарирун это кровать. Как будто.. И араб, наверное, подумает, что там же очевидно видно, что это кровать. Почему еще спрашивать? Но мы можем объяснить арабу, что мы учим арабский язык, изучаем арабский язык. Поэтому, если даже тебе не интересны это, это, эти вопросы, но нам они очень важны. Важнее, потому что мы должны э, учиться, как спрашивать это тот и так далее. И, наверное, он нас поймет, иншаллах. Итак, Манхада. В момент далика. Кто это? А кто? Тот. Можем так перевести. Хада, мударрис. Это учитель. Кстати, мударрис учитель. Водалика имеем а тот имам. Имам мечети. Мударрис взято из слова дарс. Дарс на арабском урок, а мударрис это тот, который э, проходит урок. Мударис учитель, а имам это имам мечети, который совершает для людей намаз, стоит впереди и совершает людей для людей намаз, и эти люди подчиняются этому имаму. Мазалика что это? Залика камень, когда кто-то бросил камень, ударил камнем, например, куда-то и маленький ребенок бежит к своему отцу чтобы сообщить про это, что кто-то бросил камень. На арабском он скажет, кто-то бросил <клёвые> хаджарун. Хаджарун – это камень. Камень. Его сердце как камень. На арабском – его сердце как хаджар. Хорошо. Хада <клёвые> суккарун. Суккар – это сахар. Суккар – это сахар. А вот, вазаликалабанун Во а – это, это молоко. Сахар и молоко легкие слова. Суккар в какой-то степени похоже на сахар. Если заменим к в середине суккар на, на х, то у нас получится сухар. Сахар. На, на русском сахар, на арабском сухар будет. То есть есть какой то схожесть. И если не ошибаюсь, на английском шуга говорят. То есть есть э, схожесть между этими словами. Суккарун сахар. Лебен. Лебен. Молоко. Лебен. Молоко. У нас всего лишь одно задание. Это задание очень легкое, потому что там ничего особенного не, требу, не требуется. Просто, говорится, а кто Читай и перепись, переписывай. А тамрин это упражнение. Тамрин это упражнение. Хада, суккар, водали, келябен. Просто здесь они дали без харакатов и поэтому э, ты сам должен э, узнать какие харакаты будут на этих словах например хадасу карту легко узнал что над буквой син стоит у над буквой к стоит например э, шанда и фатха и так далее таким образом ты хорошо узнал хорошо теперь Ман ذلك, ذلك имам. А ذلك Ла, ذلك هذا, هذا Имам, новые слова. Имам, имам. Хайжар, камень, Сукар, сахар, молоко. А потом у нас третий урок. Это, иншалам, Пройдем на следующем уроке.